Вы боретесь с тревожными мыслями о ваших отношениях? Неуверенность в отношениях может проявляться различными вредными и даже разрушительными способами, которые негативно влияют на отношения с вашим партнером. Вам может казаться, что вы не можете контролировать эти страхи и неуверенность, и в итоге вы проецируете их на своего партнера. Поэтому важно осознавать и распознавать, когда ваша неуверенность начинает брать над вами верх. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео предназначено только для образовательных целей. Если вы чувствуете, что можете быть неуверенны в своих отношениях, поговорите со своим партнером или с тем, кому вы доверяете. Обратитесь за дальнейшей поддержкой к специалисту, если вы чувствуете, что вам трудно справиться с этим. Итак, вот 9 признаков неуверенности в отношениях. Первый – вы не принимаете себя. Вы действительно критичны к себе или предъявляете к себе нереально высокие требования? Это может повлиять на ваши отношения, если вы не можете дать себе время разобраться с собственной неуверенностью. Если вы не можете принять себя, то, скорее всего, вы не сможете впустить другого человека в свою жизнь. Очень важно уделять время себе, чтобы дать возможность развиваться своему подлинному «Я». Второе. Вы чувствуете себя незамеченным своим партнером. Вам кажется, что ваш партнер видит вас не так, как вы хотели бы или ожидаете. Возможно, он не уделяет времени, чтобы узнать вас полностью или попытаться понять вас более глубоко. В результате вы можете чувствовать себя растерянным, тревожным и неудовлетворенным. Однако ваш партнер может не осознавать, что он делает. Поэтому важно сообщать ему о своих чувствах и потребностях, чтобы ваши отношения переросли в здоровые. Номер три. Вы чувствуете, что ваши отношения находятся в постоянном состоянии неопределенности. Ваши планы с партнером постоянно отменяются или меняются в последнюю минуту. При составлении планов важно проявлять гибкость, чтобы обе стороны могли присутствовать и участвовать. Чувство, что ваш партнер не отвечает взаимностью на ваше желание иметь долгосрочные планы, обязательства или стабильность, может оставить вас в состоянии неопределенности, когда вы сомневаетесь, действительно ли он заинтересован в отношениях с вами. Это может привести к чувству тревоги и отсутствию доверия, что вредно для здоровых отношений. Номер 4. Вы не доверяете своему партнеру. Вы сомневаетесь в каждой мелочи, которую говорит ваш партнер, или следите за его социальными сетями? Желание порыться в личных вещах вашего партнера может быть вызвано страхом, что он не верен вам. Возможно, вам было больно в предыдущих отношениях или вы уже пережили предательство. Но проецирование этой неуверенности на своего партнера может нанести вред вашим отношениям. Это мешает вам полностью доверять своему партнеру и затрудняет ваше эмоциональное раскрытие. Номер пять. Вы испытываете трудности с близостью, эмоциональной регуляцией и общением. Чувствуете ли вы, как поднимаются ваши стены во время интимных моментов с вашим партнером? Трудности в работе с эмоциями и их регулировании лежат в основе неуверенности в привязанности. Близость и интимность могут означать разные вещи для вас и вашего партнера, поэтому очень важно сообщать ему о своих чувствах и о том, как можно более комфортно общаться друг с другом. Высказывая свои опасения и тревоги, ваш партнер может лучше понять, что вас беспокоит, и помочь вам чувствовать себя более комфортно во время интимных моментов. Номер 6. Вы сравниваете себя с бывшими своего партнера. Вы постоянно сравниваете себя с бывшими своего партнера и переживаете, что не соответствуете им. Это беспокойство о том, что вы недостаточно хороши для своего партнера по сравнению с его прошлыми партнерами, может свидетельствовать о том, что ваша неуверенность в себе влияет на ваши отношения. Важно признать, что вы и ваш партнер – уникальные личности, и относиться к ним следует именно так. Независимо от того, кто сравнивает, вы или ваш партнер, эта тенденция может стать вредной и токсичной для ваших отношений в долгосрочной перспективе. Номер 7. Вашему партнеру постоянно приходится вас успокаивать. Вам постоянно приходится спрашивать своего партнера, действительно ли он любит вас или считает вас привлекательным. Хотя нет ничего плохого в желании получить от партнера заверение, постоянная потребность к подтверждении может быть признаком того, что ваша неуверенность берет над вами верх. Чрезмерное стремление к заверениям со стороны партнера может даже быть признаком депрессии, вызванной тревогой привязанности. Номер 8. Вы можете испытывать ревность, паранойю и недоверие. Говорит ли ваш партнер или ведет себя так, чтобы целенаправленно вызвать у вас чувство ревности? Возможно, это их контролирующее поведение, негативное мышление или внезапная привязанность. Неуверенность в том, что он может потерять вас и ваши отношения, может доминировать в его поведении. Хотя определенный уровень ревности можно считать здоровым, поскольку вполне естественно, что вы не хотите, чтобы кто-то разрушил то, над чем вы так упорно работали. Чтобы построить отношения с партнером, есть момент, когда эта неуверенность может стать вредной и токсичной. И номер девять. Вы избегаете конфронтации и боитесь отказа. Вы избегаете конфронтации, как чумы. Это может быть вызвано страхом, что ваш партнер бросит вас, осудит или отвергнет вас, если вы будете с ним не согласны или в чем-то ему возразите. Ограничивая эмоциональную близость, вы тем самым препятствуете эмоциональной уязвимости, которая крайне важна для любых здоровых отношений. Поэтому важно установить границы и практиковать честное общение, чтобы вы могли высказывать свои опасения, не боясь, что это приведет к разрыву отношений.